Здравствуйте. Меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу рассказать вам о самых лучших браузерах для работы в интернете. Итак, для себя я выделил три самые лучшие и удобные а, браузеры для работы в интернете. Первое место это у нас занимает Google Chrome. Далее второе место занял Firefox, и третье место это браузер Opera. Итак, давайте теперь немного поподробнее разберем эти браузеры. Первый браузер – Google Chrome. Google Chrome – это у нас браузер от всем нам известного поисковика Google и от самой компании Google. Этот браузер удобен тем, что он поддерживает удобную функцию синхронизации с аккаунтом Google, то есть, мы здесь можем настроить наши все закладки, наши все папки, вывести на рабочую нашу панель, и при каждом запуске у нас будут открываться наши папки, наши сайты. То есть, это очень удобно для работы в интернете. Далее. Здесь у нас также есть... Наши расширения, которые также у нас запускаются нажатием одной клавиши, то есть мы можем сюда вынести любые доступные расширения, которые есть в магазине Google Chrome и работать с ними при необходимости. Далее это то, что браузер Google Chrome у нас достаточно быстрый по скорости загрузки сайтов и страниц, и а, также не очень часто а, ключи, да, и с ним возникают какие-то проблемы. То есть, браузер достаточно стабильный и с ним очень удобно работать. Я с этим браузером постоянно работаю и, в принципе, никаких проблем с ним не возникает. Итак, Итак второй браузер, это у нас браузер Mozilla Firefox. Браузер Mozilla Firefox также работает на своем движке, отдельном от Google Chrome. Плюсы здесь те, что здесь также по умолчанию мы можем выставить наши страницы, которые у нас запускаются при запуске. То есть у меня сейчас запускается сайт YouTube. Также у нас здесь есть возможность добавлять различные расширения и плагины с которыми очень удобно работать вот но по скорости своей Mozilla уступает по моему мнению Google Chrome что является достаточно, достаточно большим минусом если мы работаем в интернете и у нас скажем так нужно открывать много страниц или заходить на множество сайтов. Ну, а третий браузер для работы в интернете – это у нас браузер Opera. Браузер Опера у нас является одним из самых быстрых по скорости загрузки страниц и сайтов. Он, наверное, даже работает быстрее, чем Google Chrome, но по удобству и по функционалу он вступает браузеру Google Chrome и браузеру Mozilla Firefox. Так что я ему отдаю третье место, но я также им часто пользуюсь. Итак, если вы новичок в интернете, то ссылки на эти браузеры и на их скачивание оставьте в описании под этим видео. Вы сможете их скачать и работать с ними. Ну а если это видео было вам полезным, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видеоуроки уроки по работе и по заработку в интернете.